добрый день друзья добрый день и сегодня у нас очередной выпуск "Друкарни инфодайвинга сегодня мы опять будем отвечать на ваши вопросы по нашим книгам и нас опять... Есть уже вопросы да, нас опять меньше нам опять задают вопросы ольга Меньшикова. Да. здравствуйте вопрос по книге подсознание подсознание друг инфодайвинга". момент я записала чтобы не сбиться, так, страница 141-143, переключение параллель. Uh -huh. В общем-то, из есть... прежнего ну, ответа на вопрос, uh -huh. как я думаю, поняла я про струны, про варианты, про событийность, что изнутри жизни мы видим события, 5-6 вариантов. А если выходим в теневую часть, мощную, масштабную нашу, непризнаваемую, да, в которую наши инфодайверы сумели выйти не так давно, а можем менять, в принципе, событийный ряд мимо даже тех пяти 6 вариантов, которые обычно доступны обычному человеку по жизни. Да? А вот переключение параллелей. А суть главы Наташи видит, она а что Наташа Зайцева видит благоприятный для ее бизнеса, для ее дела сон. Они с осознают, что это э, наваждение в кавычках э, Это параллель с очень хорошим вариантом развития событий Они э, решают эту параллель притянуть, втягивают ее в свою меркабу, подключают А потом учатся также делать э, с детьми, э, с нашими детьми, со своими пациентами э, С другими своими пациентами э, Вот я теперь поняла, что изнутри игры 5-6 вариантов мы видим эти параллели, у меня вопрос, есть струны, которые описаны были в той главе, главе, главе извините, струны и вороны, теория струны воронок, либо это вещи разные все-таки, что-то другое. Смотрите, когда мы говорим про струны, про варианты, все четко. Вот представьте гитару, и вот точка, где сходятся струны, как эта часть называется, где натягиваются струны, да? Где все, все струны собираются, да, и они там да. И вот в этой точке стоит ваше физическое тело. И здесь идет у вас шесть струн, шестиструнная гитара, да? И вы играете, звучите все время на одной струне. Но у вас есть еще пять запасных. По сути дела, это и есть. На каждый, на каждый сюжет, на каждый сюжет есть шесть струн. Другой сюжет, следующие шесть струн. Например, у вас развивается игра, там э, вы э, попадаете в какое-то э, ЧП. И это ЧП, там ДТП, например. И это ДТП может пройти с тяжелыми последствиями, самое тяжелое звучание а потом чуть легче легче звучание и до того что но ну вот вообще Просто, могло да, бы быть дтп но вас вытолкнули и все с вами это не случилось и это легко произошло да но вы можете то есть каждое событие имеет шесть точек звучания и вы можете вот изнутри когда вы игры вы можете только управлять тем что вы видите изнутри на самом деле сознание человека создает сразу все эти варианты сразу но проживаем мы реально один вариант, только один Остальные остаются неактивны И как бы у нас есть выбор Мы можем прожить тяжелое ДТП и страдать И говорить, как тяжела жизнь там, из инвалидной коляски А можем сказать, ой, тут пролетело, могло случиться Но мне Бог помог, да? Тот зависит, Бог, которого мы не осознаем да, Зависит от того, на какой частоте мы звучим в данный момент и получается, нижнее звучание – это звучание а, вот это тяжелое, страха, боли, низкочастотное, низкочастотное да. да. А верхнее звучание – это состояние счастья. Ну, везучий человек по жизни, и здесь ему повезло, да. И вот получается, есть средние варианты, но человек, как правило, всю жизнь проживает на одной струне. То есть вот от начала и до конца он звучит на одной струне, и он осознанно эти струны не меняет. Вот первое пробуждение человека, когда он начинает управлять этим процессом и осознанно переключаться в диапазоне этих шести струн. Это первое сознание, первое пробуждение. Но на самом деле, когда человек проснулся, когда он видит уже из своей теневой части, принял свою силовую часть и осознает силу своего сознания, он, он осознает, что шесть вариантов – это тоже костыли. Костыли, которые ограничивают его сознание, создавая иллюзию выбора. А на самом деле он может вообще создать… Какое ДТП? Да вместо этого у меня рай. Тогда, когда он осознает все шесть струн… Когда он все шесть осознает. Да, осознает одновременно. Это, знаете, как даже есть вот в жизни, в нашей подсказке… Подсказка. Мы говорим, поговорка такая, беда не приходит одна, да, и все, и, то есть, смотрите, упал на низкие частоты, пришла беда, упал на низкие частоты, да, ну и был, в принципе, поэтому и пришла беда. И продолжаешь неосознанно звучать, и, и вот эта поговорка, она в тебе работает, заложенная программа. Беда не приходит одна. И уже, ой, сейчас еще что-то будет, и пошло нарастать на эту же низкочастотность, вот это вот низкая частота. И пока человек случайно, именно случайно не вырулит на другую частоту, и начнет хоть чуть-чуть надоест ему уже звучать на этой низкой частоте вот. просто выйдет. А на самом деле, если осознавать этот э, э, вот, это вот этот момент, да, ты можешь осозн, осознанно сам себя поднять на другую частоту, просто поднять э, на другую частоту. Тут даже, знаете, как не обязательно э, не обязательно видеть эти все шесть вариантов или, как сказать, осознавать эти шесть вариантов, да, все. Вот хотя бы просто почувствовать, услышать, даже услышав, как я, мне даже хочется сказать, как даже прочитав нашу книгу, да, ну как бы, но ну, это серьезно так. И э, благодаря этому вот знанию, да, осознавать, что действительно я, я могу переключать свое, свое, свой событийный ряд, просто частотность переключать и поднимать осознанно свою частоту. Ты переходишь на другую. На одной струне висит много событий. Но это событие на определенной частоте. Струна задает частоту. Как в, все как в музыкальном инструменте. Да. И получается, уже сменив струну, вы идете по другому варианту, по другому событийному ряду. А на самом деле, вот это получается 6 параллелей, которые мы можем идти так, так, так. Мы можем ходить туда-сюда. Мы можем играть музыку, какую мы хотим. Мы можем здесь заваливаться внизу, здесь подниматься вверх. Это все наша игра. Но в рамках 6 струн она неосознаваемая игра. Но как бы она предполагает выбор? На определенном этапе, когда мы проходили, вот, исследовали эту часть подсознания человека, когда мы, нам еще не была знакома теневая часть, это был выход, это было спасение, когда надо было изменить сценарий у ребенка. То есть, вот вы знаете, мы всегда мамам предлагали напиши счастливое будущее, напиши другой сценарий. И вы знаете, нас очень сильно удивляет, до сих пор удивляет, что люди нас не слышат. А, вот, Давича, я переписывалась с двумя женщинами, а, и вечером получила третье письмо. Вот а, два однотипных, второе просто было для меня а, раем, а, ну, не знаю, а, райским дождем. А, смотрите, год с человеком работаешь, год назад человек стоял перед выбором, и мы говорили, у вас есть выбор. У вас есть выбор, пойти играть дальше в болезнь, например, метастазы, или написать счастливый вариант и начать проявляться. Потому что пока вы не начнете проявляться, вы будете болеть. То есть есть игра болезнь, а есть игра проявления. И если у человека, у которого осталась в жизни только игра болезнь, забрать болезнь и не создать проявление, то ему играть не во что, жизнь закончилась такое бывает у стариков а когда человеку 50 и он играет вот в такую тупую игру да и вот показываешь человеку у тебя кроме болезни ничего нет давай создадим другой сценарий а он тебя не слышит вот у нас есть люди которые уже год нас не слышат и вот только через год начинает доходить то чем мы им пытаемся через накал, через боль донести начни проявляться перестань врать себе начни проявляться человек этого не слышит и например Ровно такая же история год назад. В одно и то же время были консультации. Была консультация от женщины, которая заказала для своей мамы. И вот она сейчас пишет, что мамы не обнаружили ни онкологии, ничего. И она заказывает следующую консультацию уже для своего отца. И я смотрю и понимаю, а она нас услышала с первого раза. Угу. Она нас услышала с первого раза. И вы знаете, разница между ними. Вот в двух случаях заказывали люди сами себе, а в одном случае заказывала дочь маме. И я даже вчера подумала, вот у нас есть еще один пример, когда дочь маме заказывала, и дочь услышала, и она донесла маме. Смогла донести. Смогла донести. То есть то, что мы пытаемся год человеку донести, доносила дочь. А теперь смотрите, когда мы работали с детьми, мы понимаем, что их родители не слышат. А как, чтобы услышал ребенок? У нас с ним вообще связи нет, мы работаем с родителями. И тогда для нас было спасением, что мы открыли эти струны, и мы начали писать детям сами. Ну что детям всем пишешь? Чтобы он начал учиться в нормальной общеобразовательной школе, пошел в общеобразовательный класс, был э, здоровым, счастливым, там начал читать, писать, начал слышать учительницу, перестал вокализировать, там, чтобы у него ушли стимы. Да? То есть, э, ну вот это пишешь всем детям, и получается, что... Если ты нашел параллель где этого нет да где вот все это присутствует нету этих стимов нету вот э, проявления болезни и ты на нее переключил то как бы слышит себя мать или не слышит уже все равно уже ребенок идет по другой параллели то есть это было решение на том этапе сейчас мы по-другому решаем эти вопросы но это на том было да но на том этапе не пройдя в подготовке в погружениях вот эту стадию и вот эту работу прийти в тень невозможно потому что идет другая глубина осознаваний самого себя ведь поймите когда мы учим инфодайвингу мы не учим чему-то внешнему мы учим человека быть самим собой, слышать себя и доверять себе. Сегодня, когда у меня звучит вопрос, откуда вы это знаете? Типа вам это а, Фрейд сказал или Юнг, mm -hmm. или а, это вам инопланетяне прилетели? Я понимаю, меня растаскивают mm -hmm. во внешнее чтобы обесценить меня что? и чтобы заставить меня сомневаться во мне, угу. а я, я внутри знаю. себя знаю, Все. я знаю, Все, что это... это ребенка, что он поправится, или какая причина болезни у этой матери, и бью в самую больную точку, да. и бью в такую больную яблочко. точку, в яблочко, что сперва у человека шатается голова, он скулит его от боли, а потом проходит неделя-две и вот вчера мы выложили результаты по псориазу за неделю господа когда мать сама увидела вот она по-другому проявилась и у ребенка раз и псориаз уходит прямо на глазах убегает вот насколько кожа может регенерировать так убегает псориаз и вы видите это на фотографии да вот когда это видишь ты понимаешь что ты сделал боль матери ты заставил мать двинуться а ребенка при этом, вот это вот натяжение, ослабла ниточка, и ребенок тум, сел на другую струну и побежал. Он в это побежал. время, он в, в это, это время, время именно перескочил на другую струну. И пошел вот, другой вариант. Да. Вот смотрите, а человеку, у которого болезнь для него – это игра, конкретно, у него нету проявления, у него болезнь – игра. И ему, вот как Наташа и говорит, убираешь, э, убираешь болезнь и говоришь, напиши сценарий, напиши свою жизнь заново, напиши то, как ты хочешь, да. А смотрите, то есть вот убрал, убрал низкую частоту, напиши, перейди на другую стру, э, струну, да, переведись, переведись, а что человек делает? Ну как же, как они такое говорят? Да мне же там болит, да у меня там вот то-то, да у меня там то-то. И он, смотрите, что делает, его показываешь ему, ну переходи. А он, да ну что, и оттягивает, и опять на свою частоту, и садится, и качает. Вот, пока вот человек вот это не осознает, вот эту вот дельточку перес... Сделай шаг в здоровье. Сделай, встань, иди, сделай, хотя малей, маленькое, казалось бы... Вот, кстати очень сильно обесценивают, да, вот кажется, это же маленькое, там что это они пишут, напиши там сценарий, что это за глупость такая, обесценивают самый драгоценный камень, самый драгоценный кристалл, который дал, вот, дает знания, да, обесценивают, считая, что это, ну, что не за чушь говорят, у меня вот такая проблема, а ты попробуй, сделай, зацепи за этот, И Посади он так это раскроется, зерно счастье, а то... да. вот оно. Зернышко здоровья, брось в землю. А человек нет. Что это за зернышко? Что дайте мне зернышко сразу большое. Дайте мне сразу, вот именно так, дайте мне здоровую жизнь сразу, здесь и сейчас. Это угу. зерно, это разве вот этот хлеб? Угу. Да никогда в жизни. Угу. Вот это обесценивание, это тоже основа. Но вот именно эта часть, когда мы нашли переходы хотя бы в рамках шести струн, это было решение с родителями когда мы могли ребенка переключать на другой сценарий. И заметьте, мы все проверяли всегда на себе. Мы проверяли на, сперва на себе, на своих родных, на своих близких. Мы проверяли на своем бизнесе, и мы проверяли на детях. И мы видели, то есть мы-то сразу предполагали, мы видим, что если ты перевесишь на более высокочастотный сценарий, то это априори всегда будет работать в плюс. Даже если не получится перевести целиком, все равно тебя подтянет туда. Все равно будут улучшения. Пускай они будут временные, но они будут. Легче будет идти. да То есть это было э, очень хорошее решение. Э, но э, из темноты, из тьмы из силовой части, конечно, можно значительно больше. Можно тогда не ограничиваться этими шестью струнами. Их бесконечное количество. Их огромное, да, просто бесконечное. Существует ли параллельно происходящий вариант событий жизни человека, например? У Толя меньшего живет здесь, у а в другой реальности, в параллельной, она там, не знаю... Не Оля Меньшикова, или мужчина, или тоже Оля Меньшикова, да? Есть ли такие реальности, реально, или все-таки я формирую только вот эту мою реальность, только здесь есть жизнь. И нет понятия, понимания, какого-то параллельного проживания моей душой. Душой для обывателя понятней, да? Моей а, Ею же э, одновременно, а на другой Мне параллели. А, очень, очень прям вообще хорош. хорошо моя душа одновременно жить и здесь. Вот я сейчас живу и в параллельной реальности. Мы, мои инфодайверы, когда-то в стримах с Андреем, своих первых, говорили, что да, есть такие варианты. Либо тогда они не видели, что это не реальные варианты, а просто параллели. Надеюсь, никого не запутала. включая наших. Хороший сантащи. вопрос, очень. А, смотрите, а, жизнью вот этой вот субстанцией, тончайшей субстанцией жизни, на самом деле, любовь – это и есть жизнь. А жизнь это и есть любовь. Это э, из, из темноты э, эту часть можно видеть как материальную дымку да? то есть э, э, придать ей форму, э, придать ей плотность какую-то. Но на самом деле, э, вот все, что касается наполнения жизнью, наполняется только одна струна только одна параллель. Остальные остаются не подсвеченными Там нет света, там нет жизни. И э, э, эта параллель может включиться, например, в следующей жизни. Например, вот в этот же временной период, это же суть человека, захочет прожить второй вариант, третий вариант, третий, четвертый вариант. Это будут разные жизни. То есть в течение одной жизни она живет одну параллель. Но может при этом ходить и проживать разные варианты на разных да. струнах. да. Но когда мы говорим о струнах, там получается сюжетная линия. Если вы меняете струну, то, соответственно, персонаж, личность, диск эго, ум выше, я будет оставаться тот, okay. который подсвечен, один. Но он может играть на разных струнах, то есть вы можете в жизни развернуть свою сюжетную линию под одного персонажа и ходить по разным струнам, или же вы можете на каждой струне развернуть разных персонажей, которые будут проживать каждую жизнь как отдельную, и тогда это будут разные личности. Но эти личности не живут одновременно, то есть оно на самом деле, по парадоксу, оно все существует одномоментно, сразу, там времени да? нет, там все сразу существует, но подсвечивается одна звуковая видеодорожка, да? то есть это вот как э, фильмы отснят, и такой сюжет, и такой, и такой, и такой, но сейчас в кинотеатре крутится вот эта вот лента, да? и вы смотрите одну ленту, вот. но эту ленту вы можете смотреть, и у вас будут сюжеты вставлены, но под эту личность, если эта личность считает нужным прожить сюжет из низкой частоты или из высокой. То есть такой прямой однозначности и предопределенности нету. У нас момент выбора всегда есть в моменте здесь и сейчас. Другой момент. Этот выбор предопределен автоматическими реакциями человека. Или он предопределен осознанностью. Чаще человек выбирает на автомате. И тогда есть определенная предопределенность. Но когда человек выбирает осознанно, тогда предопределенности нету. Тогда человек может формировать все. И вы знаете, вот особенно сейчас у нас в разработке из теневой части действительно очень глубокая тема, сразу оговорюсь, мы очень много наблюдаем за событиями, происходящими в мире сейчас, там и испытания там, климатического оружия, и прививочная часть в обществе и так далее, и так далее, и так далее. И вы знаете, мы очень четко видим, что нет ни одного действия, которое человек бы совершал, которое бы он не совершал бы для себя. То есть, поясню. Вот это, кстати, тоже был у нас такой пример из практики, когда мы работали с человеком в очень тяжелом депрессивном состоянии сейчас, в очень сложной жизненной истории сейчас. И когда начали раскладывать его прошлое, было видно, что 2000 лет назад этот человек конкретно, создавал направление, управление, манипулирование людьми, считая их овцами. И таким образом он плевал в свой собственный колодец, в свою собственную жизнь. То есть считая людей хуже себя и создавая им условия для манипулирования ими, он в следующей жизни пошел полностью в эту игру, и он прожил полностью все то, что он создавал людям. То есть это называется плевать свой колодец. И сегодня мы видим вот ровно такие же истории а, с другими персонажами, которые создают, и будущее у них уже предопределено их а, созданием того же самого биологического оружия и так далее. Они полностью все это проживут на себе. Не может человек не прожить это на себе, если он создавал. Он считает, что он создает для кого-то, но он же это создает для своего зеркала. Он зеркального считает, отражения. что он хитрый, хитрит, хитрее умнее всех. А на Кстати. самом деле это о полной тотальной глупости. О тотальном тупизме. Вот пардон. Да, и на самом деле, точно так же, как ты говоришь про следующую жизнь, точно так же каждое наше действие, оно уже в этой жизни, это если оно неосознанно и несет хитрость, да, или там управление какое-то, оно уже в этой жизни проявляется против нас, то что мы мгновенно, вот мы просто плюем мгновенно в свой мгновенная собственный карм. Да. Вот эта мгновенная карма, она она постоянно с нами присутствует, и мы постоянно играем, но неосознанно мы играем в рамках вот этих шести струн, Угу. с иллюзией выбора, осознанно мы понимаем а, значительно больше, и мы видим тогда весь диапазон. Если ты в шести струнах вдруг не видишь, как ты плюешь свой колодец, то отойди в силовую часть, и ты увидишь это очень четко, и ты увидишь, что ты сейчас здесь сам себе нагадил, и ты это будешь проживать. И то, что ты думаешь, что а ну в следующей жизни какая разница, это ты ну, никак не избежишь. Ты все равно... То есть ты уже в этой жизни... ты думая даже так, что я в следующей жизни, оно будет в следующей, уже в этой жизни ты попробуешь эту водичку попить. Любая попытка спрятать что-то, сказать, ой, ну Бог простит, Бог угу. не видит, Бог еще где-то. Кто, где, да, кто тут Бог? Это тот же, кто делает, но он в это время разворачивает запрос на новую игру. То есть создание, любое создание это запрос на новую игру. Вы сами создаете новую игру. Вы создаете, вот а, есть люди, которые недавно тоже сталкивались на консультациях, а, любят играться с черной магией. Но вот вы же сами создали себе запрос на самоуничтожение через черную магию в этой жизни или в прошлое, или в следующей. Вы сами создаете, вы абсолютно все делаете для себя. Нету ни одного действия, которое бы мы делали не для себя. И вот осознавание этого, этого в моменте здесь и сейчас именно позволяет совершать настоящий выбор. Когда ты осознаешь, ты будешь дальше нести этот крест? Или ты создашь счастье и понесешь солнышко? Ведь это ты не для кого-то этот крест создаешь и несешь. Это ты все сам. И ты не для кого-то это солнышко создаешь, это ты все сам. Вот это, конечно, очень важный момент к осознаванию, когда мы говорим о параллелях и о выборах человека, и о том, какие жизни он проживает. На самом деле все жизни уже прожиты. Оно все в моменте здесь и сейчас, все полностью параллели, и знания, уже и реализованы, и знания и опыт есть. уже есть. Да. А время всего лишь выхватывает, подсвечивает одну, которую мы проживаем через ощущение, через чувства, через проживание. И это можно только из физического тела, поэтому Бог есть только в физическом теле. Потому что все проживание идет только из физического тела. Без физического тела не разворачивается материальный мир. Без физического тела не разворачивается материальный мир сознания. То есть материя плюс сознание, оно присутствует только в физическом теле и, соответственно, разворачивает материю плюс сознание в декорациях. По-другому не бывает. А если вдруг все-таки есть параллельный вариант проживания, с позиции тени можно регулировать... Оба варианта, и нынешний, и тот. Вообще у моей сути, моей души теневая часть, она только моя, либо она общая. Я понимаю, что я есть все, я есть весь мир, мир есть я. И мы подразумеваем, моя тень, моя теневая часть, не признанная мною, а на самом деле это общая какая-то для человечества тень. Коллективная тень, общая, из которой я вообще... Не только воплощение этого человека а, видны, а все-таки видны еще другие коллективные процессы. Ну что, ответишь на этот вопрос? Ну, я, наверное, не смогу. Я подхвачу чуть-чуть, потому что я не смогу. То есть э, тень, теневая, она, конечно же, общая, да? Ну как общая сказать? Мы... Кроме вас никого, никого нет. Никого нет, вообще никого. То есть есть только вы. Есть только вы, кто разворачивает сразу всю игру и других персонажей. Другие персонажи это тоже отражение вас. это тоже вы. но это разные слои игровые. То есть вот из пустоты из тьмы, когда идет подъем до да, информации, Сперва образуется сеточка, такая едва заметная, чистое сознание начинает формировать как раз точки, кто будет включен в ту иную игру, потом дальше подключаются сознания, потом дальше сознание подключают декорации, то есть декоративное сознание – тоже уже животное, пошли насекомые, вещи, окружающий мир, потом дальше разворачивается в сплошную массу, формирующую иллюзию материального мира, существующего объективно, и потом дальше – Потору уже разворачивается информация а, о том как будет строиться игра но в пустоте это пустота в вас это вы и вы воспринимаете эту пустоту с позиции наблюдения игрока и сознания то есть это все вы вот эта тройка вся в вас вы одновременно и играете и осознаете и наблюдаете это все вы и когда вы находитесь уже на какой-то стадии выхода из пустоты да вот на определенной стадии вы можете осознавать вот сейчас я только в наблюдении а сейчас я в игре и в сознании а теперь я только в игре а осознаваться буду потом да и вот это все это варианты игр уже идут и на определенной стадии, когда вы смотрите и осознаете, вот ваше сознание, осознаю, самоосознающее, да, это общее сознание, это общая сила, это все вы. И все люди – это вы. И вы отражаетесь во всех людей. И так в каждом человеке. Да, и вы в людях именно видите себя. Потому что парадокс. да, Парадокс. Парадокс. И вы – это все, пусть... а все – это вы. И пустота на самом деле это самая высокая концентрация информации это, там все абсолютно все Да. но там нет времени и там нет чувств mm -hmm. вот эти вещи мы описываем в книге infodyne глубина и даже там есть погружение когда конкретно вот ирина там меня ведет и я описываю те моменты когда отключаются чувства когда возникает вот это тянущее желание такое это даже не желание а потребность я хочу чувствовать а я не могу чувствовать я могу наблюдать мое мое наблюдение фиксирует вот эту игру но я не чувствую ничего и это дискомфортное состояние если мы берем их из тела но заметьте мы же все это проживаем в погружениях из тела насколько офигенный интересный наш эксперимент мы находясь в теле смогли войти в эти глубины и абсолютно осознанно все это расписать разрисовать структуру где какая информация как это управляется под каким где под 90 градусов идет вращение где как вот эти все вещи мы выдали в открытый эфир людям как знание, но все что касается знаний Понимаете, знания есть в каждом человеке. Абсолютно в каждом человеке есть знания. Мало того, ребенок новорожденный, он, он, в нем эти знания есть всегда уже. Уже, уже. А дальше идут капустные листы. Капустные листы, когда наносится, Почему говорят о травме? да? Травма предательства это небольшой сдвиг в пространстве. И потом идет сжатие, сжатие, сжатие. И вот эта травма, сжимающая, да, это, как правило, родители. Не ходи, не лезь, не делай и так далее. У ребенка сжимает, сжимает, и потом во взрослой жизни, где игры будут разворачиваться. Именно. Вот вы нажмите на мячик, Именно на шарик и будут разворачиваться. И, конечно, шар, шар будет пытаться восстановить свою форму, да. И вот точно так же у детей: там, где вы сжали, там будет разворачиваться. Там, где запретили, там будет разворачиваться. Нельзя курить, пить, однозначно будет курить, пить. Нельзя вот это, будет делать это. А вот эти сначала говорят, будет страдать в этом. Либо есть, будет страдать. В да, этом, да, То есть не будет пить и курить, но при этом будет и э, проживать в этом, в этой атмосфере, где и, и страдать. Не будет вылазить да, это вылазит. сбоку, потому что через подавление будет идти, потому что очень жестко подавили, выровняться да. эта часть уже не да, может, да, потому да. что там. Там нету возможности выровняться, человек не осознает ее. И вот, вот эти такие моменты, когда ты видишь из глубины, каким образом физика работает вот этого. Если мы скажем тонкого плана, то нас тут же начнут смешивать с эзотерическими и выносить во внешнее. Нету здесь тонкого плана того, который вы предполагаете во внешнем. Это все внутри человека, это все пустотный глубинный мир, но эта пустота содержит, как черная дыра, самую высокую плотность информации. Конкретно каждая вот эта пустотная часть, ядро, да, это самая высокая плотность информации. И вопрос, как она потом будет разворачиваться в игру постепенно. Мы вот эти все фазы описали, заметьте, какие вещи мы поописывали. Мы полностью писали смерть. Мы полностью вошли в тот период смерти, который идет с 9 до 40 дней, да. Оно соответствует стадии сна, глубокий сон у человека, если положить на сон... Бодрое состояние туда человеку вообще вход воспрещен мы зашли с обратной стороны мы зашли ну, благодаря человеку который умер и который нас туда провел потому что он нас любил и он открыл нам доступ туда в свое время а потом мы уже могли ходить сами видите как сознание устроено если ты хотя бы раз туда имел доступ ты уже можешь ходить свободно вопрос как ты попадешь туда в первый раз и вот поэтому мы понимаем почему информация передавалась через учителей, почему нужны были учителя, потому что ученик не мог сам попасть. Но мы же попали сами, мы попали сами, мы людям говорим, вы тоже можете сами, но для этого надо гореть, чтобы у вас был интерес, чтобы вы действительно этим жили. И у вас тогда все откроется. А вот, можно э, использовать наши знания. Мы точно так же в книгах максимум выложили, мы максимум дали на нашем на, видео, на, на пол, э, в обучениях и так далее. Мы полностью описали весь путь для того, чтобы у человека была возможность проснуться и осознаться и взять ответственность за свою жизнь на себя. Почему? Потому что э, из того, что мы сейчас осознаем и видим, мы понимаем, что ценность человеческого тела она феноменальна. То есть самое, наверное, страшное, что может сделать человек, когда будет потребность в перезагрузке цивилизации, это испортить физическое тело. Uh -huh. Каким образом можно испортить физическое тело? Это генетически модифицированные питание, yeah. там, ну какие-то вещи, какие-то манипуляции, когда влазят в генетические коды, да, и нарушают гармонию неосознанно нарушают гармонию физического тела. Физическое тело в идеале абсолютно гармонично. И вмешательство вот на этих уровнях, опять-таки, биологические виды оружия, оружие скрещивания человека с паучком, жучком и так далее, через ДНК, там, через биологические влияния какие-то, и так далее, через прививки те же самые. Это страшные вещи, потому что... Цивилизация будет уничтожена только в одном случае, когда не останется здорового физического кода. И тогда будет перезагрузка компьютера, это переустановка винды потому что все конкретно привязано к физическому телу. Человек, который, не соображая, проводит эти эксперименты, уничтожает физические тела, в следующую жизнь он приходит в больном теле и проживает это все на себе. И чем больше больных людей придет в, больных, в больном теле, есть а, определенная точка, когда этот компьютер перестает, эта симуляция перестает дальше работать. И она говорит, надо вернуться назад, перезагрузиться и пройти этот этап заново. И тогда идет перезагрузка цивилизации, что, в принципе, на Земле уже было да. многократно. И, да, вот и этот, эти знания, этот опыт, они есть. И поэтому этот опыт у людей, у всех есть. Да. Он есть в подсознании каждого человека, потому что эта перезагрузка уже была многократно. Мы ее знаем только вот из истории, там, пять или шесть раз, да. На самом деле она уже была очень многократно, пока совершенствовалось физическое тело, а оно абсолютно совершенно. Про, терми, про, тер, про термины абсолютного сознания. Дракон, абсолют, тень. Это почти одно и то же сверхчастотное сознание. Это есть Бог, тот золотистый свет внутрь человека смотрящий, во вспышках разворачивающийся. Чистое сознание. Но это и есть то, что делит психику на этот и тот зазеркальный мир. Абсолютный Бог, их отличие Один наблюдает, управляет мигами, разворачивает события. Второй, собственно, радостно играет в цели абсолютно в любую предложенную игру. Даже 4, но это как делить. Смотрите, касательно терминов, в чем интерес и в чем действительно ключ и плюс мы считаем в наших книгах. По мере, когда мы шли вглубь, что мы видели, мы то называли такими словами. Мы не вводили терминологию до книги знание Первичные термины пошли уже в коллективном бессознательном, а в книге «Инфодайнг. Знания» там конкретно «Бог» — это, «Абсолют» — это, «Сила» — это. И там уже идут определения. И мы, заметьте, сделали это в самом-самом конце. Почему? Потому что на определенных этапах погружения мы видим одно и то же в разных, под разными углами восприятия. Вот посмотрите на закат. Вы можете смотреть на него через призму видеокамеры, и она вам затемнит, и вы увидите темное пятно. Вы можете видеть свет желтый, вы можете с горы видеть там свет, который а, золотит всю поверхность. Вы можете, а это все один и тот же закат. Да? Точно так же мы входим в психику, и под разными углами восприятия мы видим определенные вещи, которые работают и выполняют какую-то функцию. И мы старались описывать так, то есть мы видим и описываем функцию. Видим и описываем функцию. Для чего? Для того, чтобы потом попробовать это все систематизировать. Для того, чтобы что-то систематизировать, надо наработать опыт, привязать к физическому проявленному миру и потом уже только систематизировать на этапе когда мы шли в глубины психики мы нарабатывали опыт мы привязывали к материи мы проявляли результаты результатов очень много вы видите но систематизировать было нечего и только дойдя до книги инфодайвинг знания это значительно дальше чем подсознание книга да мы поняли что теперь мы можем объединять и действительно если брать Поле бога да то это та наша плюсовая положительная часть которую мы выносим из себя если мы берем дьявола это та минусовая часть которую мы тоже выносим из себя кем мы не хотим быть и в центре мы остаемся остаемся пустыми и у нас получается спереди белое поле световое которое мы вот в игре вот перед телом мы видим этот мир он белый мы в белом свете мы в мире бога бог светит а сзади у нас остается тень, дьявол остался сзади, силовая часть, но это тоже поле игровое. А мы внутри, получается, пустотно но при этом эта пустота самая плотная, содержащая больше всего информации. И в данном случае наше физическое тело и выполняет это, эту роль пустоты в материальном мире. И вот за что вот так не возьмись, будут определения. Единственное, игровое поле, все это поле абсолюта. Но поле абсолюта, оно спокойное, оно даже не силовое уже первичное силовое влияние идет дракон там название дракона было потому что образ был такой а на самом деле это как электроприбор ты включил в розетку да и даже вот сейчас чтобы ответить на этот вопрос если я начну давать просто открою книжку инфодайнг знания да там она пока в электронном виде пока она не издана вот она через месяц выйдет из печати и начну читать для человека который начал с седьмой книги да. это ни о чем потому что у него отсутствует весь вот этот путь погружения вовнутрь. То есть это вырвано из контекста. Когда вырывается из контекста, что происходит? Приведу вот просто реальный пример. Человек сидит, и ему же надо самоутвердиться. И он говорит, ну, конечно, у меня сознание насекомого. Или у меня сознание э, животного. Конечно, как животное я не могу думать головой. И он считает, что он таким образом выше того, кто это написал, кто это знает и так далее. А на самом деле он этим показывает. Я деградировал, я остановился, и я не могу двигаться дальше, потому что я ни хрена не понимаю то, о чем вы говорите. А раз не понимаю, значит, я это заклюю, затопчу, размажу. Размажу, все. уничтожу. И покажу, какой я сильный. Смотрите, в Библии Иисус Христос об этом говорил. «Не мечите бисер перед, перед свиньями». Это грубо, но факт. Потому что, когда ты даешь вот эти вот бриллианты, когда ты позволяешь человеку увидеть... Я понимаю, нас... Мне, например, пофиг, считают нас там сумасшедшими, больными, еще какими-то. Вы возьмите и повторите то, что мы делаем. И потом мы поговорим, кто из нас болен и кто из нас сумасшедший. Да? А, вот... Я осознаю глубину того, что мы достали. Мы действительно достали угу. бриллианты. И если начать эти бриллианты с седьмой книги читать, да, именно с инфодайм знания, и брать определение оттуда, то это будет бисер, который будет затоптан копытами. Обесценен. Обесценен бы. полностью. Поэтому если действительно идти в глубину и разбираться, то вы будете идти ровно этим же путем. И вы будете вот силовую видеть примерно так. Бога видеть именно так, дьявола видеть именно так, чертей видеть именно так, мир сознаний человека и уровней сознания именно так. И проходя дальше, дальше, дальше, по сути дела мы идем в глубину Тора. Это Торообразная структура, потому что мы еще и математика, сакральная геометрия у нас присутствует в книгах, мы это тоже описали, каким образом идет этот путь. И получается, что мы идем в глубину Тора, мы идем в точку, в пустотную точку. Но в то же самое время, если мы посмотрим на тор сверху, мы будем видеть в центре пустоту, потом игровой контур, потом контур внешнего мира поверхностного натяжения. И по сути дела, если человека развернуть свет, тьма, то мы будем видеть диапроектор, диапроектор который расположен в психике, а их два. Это все описано, и мы не знаем, каким образом вот это все доносить, когда отвечаешь с этих глубин, чтобы это не было затоптано. А для того, чтобы не было затоптано, книги надо читать в последовательности. Управление восприятием, для того, чтобы подготовиться к погружению в себя, для того, чтобы осознать, что игра во внешнем, вся игра во внешнем строится на гипнотическом сне. И осознать все эзотерические практики, все духовные учения сегодня, все религии — это есть гипноз. Хотите вы или не хотите это признать. Но мы в управлении восприятием специально очень жестко к этому подвели в полной, в полной систематизации. Даже с описанием таблицы Каткова физиологических состояний по Павлову и так далее. Полностью все есть в этих книгах. После того... То есть, если вы хотите изучать гипноз, достаточно серьезно отнестись к книге управления восприятием. Там весь гипноз как на ладони, да? И вот после этого начинается инфодайвинг. Управление восприятием, вот в первой книге она только под моим авторством идет. В ней нет инфодайвинга. Инфодайвинг начинается уже с книги Инфодайвинг надсознание, инфодайвинг подсознание, инфодайвинг счастье, инфодайвинг коллективное бессознательное и потом инфодайвинг знания. А потом, ну, потом следующий идет инфодайвинг-практика практика. и потом инфодайвинг-глубина. Но опять-таки мы вот еще не решили, инфодайвинг-глубина и практика поменять местами да. или нет. Потому что а, мы практику в книге инфодайвинг-практика описываем из глубины сейчас. Почему? Потому что а, а, если ты смотришь из света в тень, ты видишь одно – ты половину не видишь в тени. Тебе кажется, что там просто темно и все, и там ничего нет. Но если ты смотришь из тени в свет, то ты видишь весь белый мир, и ты видишь теневую часть, как она раскладывается в конкретные сюжеты. И ты видишь, с чего к человеку подходить для того, чтобы его жизнь действительно очень быстро изменилась, чтобы у него в свету проявились другие декорации, другие сюжеты. Очень-очень быстро. И поэтому результаты нашей работы сейчас настолько ошеломительные Мы реально а, вот в очень короткие промежутки сегодня опять буду публиковать письма. А, вот три дня меня не было в Минске, и три дня я не публиковала в силу того, что у меня не было физически возможности а, быть в интернете а, с компьютером. И а, я просто не публиковала тот шквал, который приходит. Но, наверное, такого количества интернет не выдержит, если мы будем публиковать. А, вот, а, просто это действительно... Из глубины когда одним точечным прицельным выстрелом а, ты у человека поднимаешь глубины взрываешь потом ждешь две-три недели ждешь наблюдаешь и потом а, есть два варианта развития событий у человека есть выбор я меняюсь и моя жизнь станет другой и человека подрывает он не может тогда нам не написать. Ему кажется, что он совершенно случайно пишет нам, что вот у ребенка там происходит это, или происходит это, или там у него там что-то меняется. Ему кажется, что это случайно. На самом деле мы понимаем, все, фонтан пошел наружу. И если фонтан пошел наружу, то дальше мы поможем человеку вывести этот фонтан низкочастотки и перевеситься на другую струну и пойти по другому сценарию если человек сумел задавить этот фонтан э, и сказал нет э, моя техника работы моя духовная практика самая духовная в мире и меня устраивает так лака в которой я живу мы понимаем человек выбирает болезнь и мы позволяем ему остаться там где он где остался Единственное, что в таком случае, как правило, мы об этом все время публично говорим. Более того, сейчас изменится у нас раздел консультации, мы об этом еще и напишем. Мы не оставляем человеку больше шанса через год написать нам, ну как же, вот вы всем помогли, а мне не помогли. Вы сделали значит, выбор. Значит, вы шарлатаны. Да, значит, если Значит, вы сделали выбор, а сейчас не берете ответственность, потому что мы даем вам возможность сделать этот выбор, мы даем вам возможность вывести этот фонтан наружу, мы даем вам практики, и вы знаете, получаете. Кто-то едет да. в лес, кричит вывести, да. чтобы это, а кто-то сидит и пишет либо будущее, либо дневник, а кто-то рыдает в подушку, а кто-то... Но это надо поднять и вывести. Это ваши господа, это вы туда накакали. Это вы наплевали свой колодец. Никто за вас это не сделал. И когда вы это выводите, инфодайм – это про то, чтобы вывести, очиститься, да. почистить свое зеркало. А что вы уже потом туда заложите, это ваше дело. Мы вам помогаем и говорим, для того, чтобы заложить счастье, надо писать и счастье. Сдвинуться с места. Сдвинуться с места. Встань, Начать проявляться. Иди, да. Встань иди. Живи. Живи в счастье. Не возвращайся туда, где ты был. И мы осознаем, вот, например, и даже мои вот сейчас поездки, мы с Ириной думаем насчет центров в Беларуси. И есть разные варианты. Мы смотрели места под центр в Минске, мы смотрели места под центр рядом с Минском. И вот я сейчас ездила за 300 с лишним километров от Минска. Ири сказала, вот говорю, если мы будем все-таки работать с людьми э, с психическими заболеваниями, с людьми э, с наркотическими э, проблемами, с людьми с зависимостями там, и так далее, и с тяжелыми заболеваниями типа сахарного диабета, онкологии и так далее, я бы хотела иметь центр в 300 километрах от Минска, далеко от Москвы, в таких местах, чтобы до города, до ближайшего, было километров 30-50, для того, чтобы человек полностью сменил среду обитания. Полностью. И попал в другой мир. На какое-то время, полностью. 3-6 месяцев, да. да. И после этого, когда он даже захочет вернуться в свою старую жизнь, он ее будет видеть как на ладони будет видеть, вот здесь невозможно не бухать. Но для того, чтобы мне не бухать, я не хочу, я готов тогда буду вот так жить. Я тогда от этого уйду сам. Но я вижу это. То есть для того, чтобы увидеть кучу навоза, надо вылезти из кучи. Пока вы в куче, вы не осознаете ее как навоз. Ну, это нормально, ну, пахнет, ну и что? Ну, так вот все так пахнут. Все, вот это ключевое. Ну, так все. Все так пахнут, все так живут. Да. У всех так и вот пока у всех так эта коллективная куча навоза не дает человеку возможности видеть со стороны где он гадит себе где он плюет свой колодец а когда человек вот со стороны вырвал его из контекста и он так смотрит блин как я мог так жить как я мог так проявляться как я мог сам себе такое творить как я мог себя не любить не ценить как я мог себе плевать под ноги да и тогда человек становится другим и тогда он просыпается и вот поэтому вот мы, мы вот смотрим и понимаем нам надо и в минске какой-то центр но все-таки базовый я бы вынесла чтобы он был далеко от москвы далеко да. от Минска. минске вот под это именно не подходит минск, минск именно, под это надо, не подходит, да, да. именно надо человека полностью вывести э, в другое совершенно место совершенно другое и причем оно и чтобы было подальше от города подальше от, бли, бли, от до населенного пункта подальше. И конкретная гармония с природой, гармония с собой, занятия, практики, осознавание себя, но не практики а вот духовные, когда Бог где-то. Нет, ты, твое проявление, твоя реализация, твое, твое, твое, твое отношение к жизни. И вот там получится выводить в здоровье достаточно быстро. быстро. Да, да, да, И там, опять-таки, когда мы говорим 3-6 месяцев, это то, как мы видим сейчас Вполне возможно, это сведется к неделе, когда у человека раз, и будет прояснить. А сознания. вполне возможно, для кого-то действительно, но и недели хватает, да. хватит, а для кого-то полгода Но, видите, опять-таки, вот человек, ой, так это ж классно, это по принципу санатория Там массажик сделают и так далее Нет, О, господа, нет. в санатории вы не воете и не рыдаете в санатории не наступают осознания, вы не проживаете столько боли, внутренней боли, трансформирующей, очищающей с осознаванием в своей собственной жизни. То есть вот аналогов мы просто видим, как это будет в будущем, да? но это будущее не стало настоящим. А вот аналогов пока мы не видим. И все это продумывается, потому что понимаешь, что ничего подобного в мире не было. И даже если сейчас об этом начать говорить, то это может быть опять-таки, ну это тот же самый бисер, это может быть растоптано. Поэтому все, всему свое время есть определенная стадия готовности, и у коллективного тоже воспринимать ту информацию, которую мы доносим. Абсолют их, и Бог и их отличие один наблюдает и управляет, Мигами разворачивает события, а второй, собственно, радостно играет в теле абсолютно в любой предложенную игру. Абсолют это поле, оно абсолютно. Это силовое поле, это электромагнитное поле. Да, это, да, это, да, да, это, это поле, поле игры, игры. Это поле да. игры. Поле игры, которое не обладает сознанием. Потому что Бог обладает сознанием, Он играет. Потому что сознание, оно, оно как таковое присутствует не только в игроке, но еще и в декорациях, да. И есть тот, который наблюдает, и чье сознание тоже сознание везде присутствует, да, да? да. А, которое не участвует, не чувствует, не проживает, как это чувствует и проживает Бог, но при этом а, идет позиция наблюдения. То есть это все разные составляющие. Но я сейчас упрощенно об этом сказала. Если вы захотите в книге Инфодайвинг Знаний это все в терминологии. А, почему я не хочу сейчас а, про эту книгу особо говорить? Она очень жесткая. Вот реально те, кто дойдет до этой книги, она получается седьмая по счету. Управление восприятием – это две книги в одной. Это две книги, которые мы просто издали в одной книге. Потом первая книга, вторая книга, третья книга – счастье. Четвертая – коллективная, бессознательная. Знание, практика. И потом знание, да. Знание по счету получается седьмая. если Две, три, четыре, пять, шесть, пять. Инфодайн знаний будет седьмой книжкой. Не случайно она, седьмая книжка, идет по, по счету у нас. Там действительно идут очень глубинные разборки с религией, с религиозными и сектантскими убеждениями человека, с выносом ответственности, с выносом Бога, с как сворачивается и разворачивается игра с перезагрузками, полностью описан инкарнационный цикл, жизнь-смерть, вот эти штуки все описаны. И там, там действительно очень системный подход, объясняющий, где и как работает разум. Заметьте, в предыдущих книжках мы нигде не упоминали слово «разум». А разум у нас есть. И именно разум участвует в развороте игры. И какая, какая роль отведена ему, и где он прописан в нашей психике и так далее, это все будет в инфодайинг знания. Потому что эта составляющая тоже есть. Но это все там. Говорить о ней публично, не прочитав книги, не имеет смысла. Вообще не имеет смысла. Мы понимаем и знаем, что наши книги действительно очень глубинные. Что они очень сложных к восприятию. Но опять-таки, к к восприятиям а, Моя да. свекровь в 89 лет она прочитала все мои книги. Она сказала, я не все поняла. Есть моменты, которые я просто пропустила, потому что э, я не знаю, как это воспринять. Но, говорит, но ну, есть моменты, которые мне очень понравились, они мне были интересны. Так вот, смотрите, в 89 лет есть люди, которые читают и интересуются этой глубиной. А есть люди, которым 30, и они считают это все чушь, я такой умный и автоматически проживают свою жизнь, да. не выходят из этого круга и не осознаются никак и ни при каких обстоятельствах. Всем да, разные. Да. На самом деле наши книги, казалось бы, их можно да, действительно читать, просто в захлеб читать, да, просто прочитать, прочитать, интересно будет. Но э, их именно про, и, их будет всегда в процессе чтения, будет желание прочитать какой-то эпизодик, да, там, или пару страниц, и вернуться заново прочитать. И вот это на самом деле так, потому что для познания глубины сути самой, именно вот у того, у кого, вот оно даже действительно, у кого есть интерес такой же, как у нас, Будет вот именно так, вот как Ольга Меньшкова, она молодец, она читает, и у нее возникает вопрос, она даже, она даже возвращается периодически. Нам тоже пишут, говорят, что конспектируют какие-то э, наши там э, написанные строки. Именно вот на самом деле так, их можно прочитать за захлеб, это тоже интересно будет, захват. Как приключения Гарри да. Поттера Да, с реальными а... детьми и реальными результатами. Угу. А можно действительно вернуться и осознать, блин, я вот здесь так поступаю, здесь я так поступаю, здесь глубиной я так свою жизнь глубиной читать. И смотрите, ведь человек ждет какой-то сверхспособности видения, например. Да. Вот мы в глубине вот эту тему тоже развернем, что такое ясновидение и так далее. Это способность абсолютно каждого человека, только человек ее в себе глушит, глушит ожиданиями. Нас тут... а это на самом деле ясные знания внутри человека. И неважно, они придут через образ, через а, аудиальный файл, либо через просто чувство, да. Вы просто внутри знаете, что это так. Это есть у каждого человека абсолютно. И прийти к этому не так сложно. Просто надо научиться слышать себя. Слышать себя и быть... Для этого надо быть просто искренним и открытым. Да. И вот э, еще маленькая ремарка по поводу искренности и открытости. Вчера на ютубе прочитала, когда человек пишет, э, искренним и открытым, ну, так чуж же, я же всегда искренне и открыто, по-другому быть не может. Я так всегда живу, я так всегда живу. И мы видим, что человек рожден в травме, во лжи, и для него ложь стала искренностью. И вот эта подмена у людей, когда они свою ложь принимают за искренность, и они просто не знают искренности, вообще не знают. Это вот как куча навоза, про которую мы говорили. Когда ты в ней, ну, весь мир такой, навоз. Но как только ты выходишь за пределы и видишь весь мир, ты понимаешь, это куча навоза. И здесь... Только выйдя в другие состояния, где ты действительно для себя открытый, искренний, ты осознаешь, да я же себе лгал. И э, когда мы вот э, людей с болезнями разворачиваем, говорим, врешь себе, врешь себе, врешь себе, с восьмого раза реально человек слышит. Есть что больше, но вот э, реально шестой, седьмой, уже восьмой слышит. И ни один человек так. Почему восьмой? Хрен его знает. Практика. Это мы говорим пока из практики. Но при этом получается 7 выстрелов холостых. Но они все подводили к тому восьмому, который раз и зацепил человек и человек. Ой, блин, точно! Они же мне об этом говорят. Вот точно так же и книги. Точно так же и Суфии говорят: информация снимается и осознается по вуалям. Вуаль снял, потом глубже. Вуаль снял, так, потом глубже. И одна притча может разворачиваться через очень большое количество вуалей. Суфии говорят: есть 40 валей. Не знаю, не считали мы эти вали. Мы идем глубже, глубже, глубже. Mm -hmm. Вот, Я думаю, что про 40 вуалей это просто привязали к 40 да, дням. Вот, вот а, но то, что повально, повуально снимается информация, она да, она так и есть. Вы идете все более тонкая, все более тонкая, тонкая, тонкая, тонкая, тонкая, и в какой-то момент вы осознаете, вот эта дымка лжи, вот эта дымка подмен, вот это, вот это, вот это. И когда вы это сбрасываете, и когда вы искренне открыты сами с собой, то вы начинаете так выстраивать свой внешний мир снаружи. И иногда для этого приходится совершать те действия, которых вы даже от себя не ждали. Но вы таким образом приводите свою жизнь в гармонию. И это залог и здоровья, и счастья, вашего личного счастья. Когда лично счастливы вы, тогда вокруг, мир, вокруг вас становится счастливым. Если вы несчастны, то сколько бы вы себе не лгали, вы будете сколько видеть улыбающиеся, да, себя, да? улыбающиеся лица, но счастья при этом не будет. Как-то так. Задавайте вопросы, присылайте на видео в следующем нашем, в следующей друкарне Мы ответим на них с удовольствием. До встречи. Друзья. До встречи.